Привет, психушка! Сегодня мы попробуем что-то новое. Настало время для Викторины о мелочах. Ух ты! Согласно исследованию Университета Куинс, сколько мыслей в день возникает у среднестатистического человека? Прокомментируйте свои ответы ниже. Эй, 2,7 тысячных. Б. 6,200 Или С. 15,900. Вы уже выбрали свой ответ? Ну, мы собираемся раскрыть ответ в конце этого видео, так что следите за новостями. А теперь вернемся к видео. У нас много мыслей в день, но мы знаем, что не все мысли одинаковы. Некоторые из них полезны и здоровы, а другие – грубые и нездоровые. Хуже того, когда мы слишком много думаем о нездоровых мыслях, мы подвергаемся риску психических заболеваний, таких как депрессия. Но как определить, что наши мысли подвергают нас риску? Вот пять признаков того, что чрезмерные размышления вызывают у вас депрессию. Первый – вы беспокоитесь о проблемах вместо того, чтобы искать решение. Вас беспокоит текущая проблема? Что-то, что случилось в прошлом или ожидание в будущем? Это естественно думать о ситуациях, которые влияют на нас. Но мы должны сосредоточить свое внимание на поиске решения. Если вы постоянно зацикливаетесь на плохих результатах, эмоциональном стрессе или о том, что все вышло из-под контроля, это нездоровая руминация. Исследования показывают, что люди с депрессией утверждают, что размышляют над проблемами, чтобы лучше понять их. Но когда они произносят свои мысли вслух, они явно размышляют над одними и теми же негативными эмоциями снова и снова без какой-либо реальной цели. Поэтому в следующий раз, когда вы будете думать о проблеме, спросите себя, является ли это продуктивным беспокойством, или это просто беспокойство ради беспокойства. Второе, вы размышляете о своем настроении. Когда у вас плохое настроение, как вы с ним справляетесь? Здоровые способы включают в себя проведение времени с другими людьми, отвлечение себя каким-либо хобби или понять причину, чтобы предотвратить ее в будущем. Но нездорово размышлять о своем плохом настроении и его последствиях, например, размышлять о том, не покажется ли оно плохим другим, успеете ли вы что-нибудь сделать сегодня или как долго могут длиться негативные эмоции. Размышления о негативных чувствах могут привести к тому, что они выйти из-под контроля и подвергнуть вас риску депрессии. Поэтому в следующий раз, когда у вас будет плохое настроение, постарайтесь не загонять себя в ловушку того же эмоционального состояния. Номер три. Вы зацикливаетесь на своих личных недостатках. Если бы я попросил вас представить свое идеальное «Я», насколько оно было бы похоже на ваше нынешнее «Я», вдохновляло ли вас сравнение на то, чтобы стараться еще больше? Или оно было обескураживающим и негативным? Самоанализ – очень полезный навык, поскольку он помогает нам размышлять о своих действиях и самосовершенствоваться. Но зацикливание только на своих недостатках может привести к чрезмерной самокритике и негативному самоощущению. Исследования показывают, что когда мы осознаем о проваленных целях, недостигнутых стандартах и совершенных нами ошибках, мы испытываем тревогу и потребность убежать. Если мы продолжаем думать об этих вещах, чувства могут перерасти в депрессию, а потребность убежать может перерасти в мысли о причинении себе вреда или даже самоубийстве. Поэтому в следующий раз, когда вы осознаете свои недостатки, Постарайтесь подумать и о своих достоинствах. Номер четыре. Вы думаете, что будущее безнадежно. Есть ли у вас надежда на будущее? Как уже говорилось, думать о проблемах или личных недостатках полезно. Когда они направлены на улучшение, но люди с депрессией обычно чувствуют, что нет никакой надежды на будущее и улучшение невозможно. Они зацикливаются на мысли, что их ситуация неизменна. Все находится вне их контроля, и они навсегда останутся ущербными. Нет нужды говорить, что думать о том, что ничего и никогда не станет лучше. Будет только заставлять вас терпеть неудачи, усугубляя проблему. Поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с проблемами, найдите причины надеяться на хороший исход или перенаправьте свое внимание на другие проблемы, где вы можете что-то изменить. И номер пять. Вы занимаетесь метаруминацией. Теперь, когда мы поговорили о том, как негативное мышление может привести к депрессии. Давайте поднимемся еще на один уровень. Как часто вы зацикливаетесь на собственном негативном мышлении? Исследования показывают, что люди с депрессией не только занимаются нездоровой руминацией, они также занимаются метаруминацией, что означает, что они размышляют над своими негативными мыслями. Каждый раз, когда они ловят себя на том, что думают в негативном или нездоровом ключе, они осуждают себя за чрезмерные размышления, беспокоятся о своих мыслях и чувствуют, что их разум обречен быть такими всегда. Вдобавок к первоначальным негативным мыслям эти дополнительные размышления усугубляют проблему и усугубляют депрессию. Поэтому в следующий раз, когда вы заметите, что вы думаете в негативном ключе, постарайтесь справиться с этим, не осуждая себя за это слишком строго. Итак, помните викторину о пустяках? Сейчас мы раскроем ответ. Правильный ответ B. Согласно исследованию, проведенному университетом Куинс, средний человек имеет 6200 мыслей в день. Какой ответ выбрали вы? Можете ли вы отнести себя какой-либо из упомянутых мыслей? Сообщите нам об этом в комментариях ниже и не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео если вы думаете, что оно поможет кому-то еще. Использованные исследования и ссылки добавлены в описании ниже. До следующего раза и суперспасибо за просмотр!